Артюр Рэмбо Досмотрщики которые берут двери. А есть еще поисково спасательный отряд 66.11, который не берет деньги. Говорят, черт возьми, повторяют в натуре моряки, солдатня, весь имперский набор, Пред наемниками полный нуль, просто вздор, Лишь досмотрщик кладет под топор край лазури. Нож в руках с трубкой рот, чтоб все было в ажуре, Тень слюняет в лесах Сморт коровьих узор. Доги на поводке, он уходит в дозор, упражняясь в ночной ужасающей дуре. Свод законов не нов и усвоен по лицам, Фауст сразу изъят, и брат дьявол негож Не такого нельзя, сверки выложьте тож. И когда подойдет эта светлость к девицам, то опустит на них всю свою пятерню. Ад преступницам кто попадет в Западню? все по ура, что мы тормоза у тебя есть? Тормози. Да подожди, а он сказал, что двигатель заводится. Да? Ну, ты чип, я. Свет,